Здравствуйте! Сегодня поговорим о таком заболевании томата открытого грунта, хотя оно бывает, встречается и в теплицах, как вершинный гниль. Вершинный гниль, наверное, видел каждый, кто выращивает томаты, потому что это нередкое заболевание и поражаются им в основном ранние сорта. И выглядит оно таким образом. На верхушке томата сначала возникает небольшое коричневое пятно, потом оно расползается, расползается, вот эта чернота уходит внутрь, и томат может сгнить полностью. Если год влажный, то вот в этом пятне начинают образовываться всякие плесени, развиваться всякие грибки, и плод погибает, он к еде не пригоден. В чем причина вершины гнили? Причин несколько. Основная причина возникновения вершины гнили томатов это недостаток кальция. Кислая почва, засоленная почва содержит мало кальция. Томат любит почву близкую к нейтральной, поэтому обязательно следите за кислотностью почвы, вовремя ее раскисляйте. Ученые установили, что именно опрыскивание кальциевой селитрой, а не внесение под корень, приводит к быстрому и лучшему результату. Еще также страдают томаты вершины гнилью от недостатка бора. Также внесение бора, опрыскивание боросодержащими препаратами, так такой, например, как борная кислота, или бор вносится в виде микроэлемента под растение, также улучшит состояние растения и предотвратит возникновение вершины гнили. Вообще, от вершины гнили растения могут страдать от недостатка, любых удобрений но могут страдать также и от его переизбытка поэтому когда вы вносите удобрения под томаты обязательно соблюдайте сроки и нормы внесения которые рекомендует производитель если с года в год на вашем участке томаты поражаются вершиной гнилью во первых смените участок где вы их сажаете если это невозможно проследите какой уровень кислотности в вашей почве Обязательно заправьте ее удобрениями и лучше с осени, и применяйте микробиологические удобрения. И вот тогда ваши томаты не будут страдать вершиной гнилью. А надеюсь, наши советы помогут вам собрать хорошие, чистые, небольные плоды.